Всем привет! На связи Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. Краткий видеообзор о том, на что обращали внимание аналитики с Wall Street на этой неделе, какие компании попали в их поле зрения и, может быть, они приглянутся еще и вам. Начнем с двух компаний, которые характеризуются сильной инсайдерской покупкой. Это компания Brown Brown и компания CCI. Бро – это страховая компания, которая... Получает прибыли порядка 2,5 миллиардов в год при капитализации 12,5 миллиардов. Имеет там порядка 300 офисов и является пятой по величине страховой компанией США стабильный рост доходов и прибыли, прибыль и в этот даже коронавирусный год в четвертом квартале компания получила порядка 650 миллионов долларов дохода и это на практически 11 процентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Прибыль на акцию увеличилась на 25%, и в покупках замечен член Совета директоров Джеймс Хей, который купил акции на 440 тысяч долларов, это 10 тысяч акций. И судя по графику, компания находится на такой солидной поддержке, и это может быть таким серьезным драйвером для похода цены вверх. Компания генерирует солидную выручку, маржа стабильна поглощение и слияние этой компании позитивно позитивный отклик имеют у аналитиков ну и что должно привести к солидному росту цель аналитики ставят 55 долларов следующая компания Crown Castle компания которая управляет инфраструктурой в частности башни передатчиками ну которые на которые ставятся которые используют сотовые сети. Порядка 40 тысяч башен, 70 тысяч небольших ячеек. И то, что разворачиваются сети 5G, как раз для этой компании очень хороший вариант для роста. В четвертом квартале в этой компании был прирост на 11% тоже такой солидный, в целом по 2020 году компания имеет рост небольшой, 3,8%, но в любом случае такой неоднозначный год, компания растет и получает доход. Компания также повысила дивиденды на 10%, и дивиденды теперь составляют, 10% повысила по итогам 2020 года, а в итоге дивиденды составляют 3,2%. Так, один из директоров компании, Кевин Стивенс, заплатил порядка 330 тысяч долларов за 2000 акций. Ну Такая серьезная, солидная покупка. И в целом он держит акции на 600, ну, порядка там 700 тысяч долларов. Также у этой компании есть соглашение с Verizon компанией и ну на установку и аренду вот этих вот ячейк, которые сотовая связь использует. на в Verizon понятно, что они предоставляют услуги сотовой связи. И этот союз в принципе дает толчок к росту той и другой компании. Ценовая цель здесь 197 долларов, но сейчас компания 162. Ну и вот эта вот последняя, последняя такая волна может быть как раз началом подъема и целый такой большой восходящей волны. Так что тоже компания зач... Обе компании, вот мне очень нравится, когда у компаний по продажам все отлично, правда CCI есть в четвертом квартале какой-то провал, но в целом, в целом они отлично себя чувствуют по продажам, ну и долгов у них тоже немного. Следующие три компании характеризуются как монстры роста, то есть те компании, которые Uh, скорее всего, в этом году, по мнению аналитиков, сделают uh, гиперскачок в цене акций. Первая компания – компания hair Кар». Uh, если я правильно понял, компания, которая предоставляет автомобили в аренду. Причем есть такое мобильное приложение, в котором и те, кто предоставляет автомобиль, и те, кто берет в аренду автомобиль, они соединяются как бы в этом приложении и получают и арендодатель, и тот, кто пользуется. ну В общем, обоюдная такая выгода и возможность и заработать, и воспользоваться услугой. За последние 12 месяцев хайр вырос на 228%. И это положительный знак, потому что экономика открылась всего лишь в конце второго квартала, а компания показала такой рост. Выручка в этом году у нее выросла по сравнению с прошлым годом на 83%. Ну и то, что у этой компании, скажем, если сравнить третий квартал 2019 года с третьим кварталом 2020 года, выручка в принципе отрицательная, но в этом году она минус 10 центов, а в прошлом году минус 24 цента, то есть в целом компания выходит и поскольку это компания технологический стартап, то это в принципе и нормально для нее. То есть она выходит и видно, что выходит из состояния стартапа гигантскими темпами. В январе 2021 года компания объявила о партнерстве с AmeriDrive Drive Holding, компания, которая владеет автомобильным парком, а также кредитное подразделение банк когин банк тоже заключили соглашение все это для того чтобы увеличить парк автомобилей и в принципе эта компания хайра стремится к тому чтобы в 2021 году увеличить среднюю активную аренду в день до 9000 9000 машин в день, в день сдавать в аренду так как например сейчас вернее в 2020 году эта цифра была 2800 то есть здесь лицо трехкратное, как минимум, увеличение аренд. Ну, и что повлечет за собой, конечно же, и рост стоимости акции. Целевой ценой аналитики видят 18 долларов. Ну а это плюс солидный. Так, сейчас она 12.92, и уже по ходу кто-то начал прикупать ее. Думаю, что на коррекции можно ее взять. Так, компания AOSL. Это производитель полпрессии производитель полупроводников, широкий спектр применения этих чипов, это и различные устройства, телевизоры, светильники светодиодные, портативные компьютеры. Смартфоны, блоки питания для всех этих продуктов. Ну, то есть, очень широкий спектр применения. И в первом квартале 2021 года компания показала рост на 28% процентов относительно предыдущего года. Ну, знаем, что первый квартал еще был более-менее рабочий, вот, а это во втором квартале все повалилось. За последние 12 месяцев компания выросла, стоимость акций выросла на 123% и аналитики видят стоимость этой компании в районе 40 долларов. По графику мы видим, что уже до этой цифры добирались, пока она 33.58, в общем можно успеть заскочить в этот поезд. По показателям, ну, честно говоря, не особо, потому как сфера скорее всего не скорее всего, а такая конкурентная, в особенности чипов, которые используются очень широко, ну, соответственно, требует не такой уж уникальной производственной линии. Так, ну и с цифрами, наверное, можно сравнить с какими-нибудь другими компаниями. Третья компания в этом обзоре. Так, подождите, что-то вот эта вот LLE должна быть. Третья компания, монстр роста от аналитиков, это Lens Ends, основанная почти 60 лет назад. Компания по производству качественной одежды, обуви и домашнего декора. Ну, так, по крайней мере, она забивала репутацию. Компания сообщает о годовом росте выручки. Во втором-третьем квартале выручка растет на 15%. И по этим итогам на четвертый квартал компания увеличила прогноз выручки на до 19%. Акции компании выросли на 126% за последний год. По графику также восходящий тренд. Так, Компания, как считают аналитики, доказала свою работоспособность в любых условиях получать прибыль, но ну и аналитики ждут ее на уровне 35 долларов. Так что еще можно успеть тоже догнать эту следующие три компании рекомендации от аналитиков вот как раз три компании которые могут получить огромный солидный рост по итогам внедрения 5g первая компания skyworks solution компания которая поставляет чипы ну вернее она производит проводниковые чипы для 5g связей это основной поставщик для телефонов Apple. Также они работают с корейской Samsung и китайской Xiaomi. Общая выручка компании 3,5 миллиарда в год. И аналитики ждут стоимость акций на уровне 215 долларов. А сейчас 178. Восходящий тренд и все вполне вероятно. Компания QRVO. Компания, которая также производит чипсеты, чипсеты, которые используются при, при развертывании сетей Wi-Fi, ну, там что-то для передачи данных, для питания, ну в общем для этого. Специально разрабатываются продукты для сетей 5G. Компания в этом году выросла на 4,8% и аналитики ждут стоимость акций в районе 220 долларов. Также, в принципе, восходящий тренд ну, сейчас на поддержке находится, и в случае чего она может, думаю, что дойти до туда. Ну, в общем, как и придерживаются мнения аналитики. Еще одна компания Ericsson, компания шведская, достаточно, наверное, известная, и компания в этом году в первом квартале было снижение прибыли во втором квартале порядка 9% в третьем квартале 17% то есть компания растет и акции выросли на 64% уже за текущий год и драйверы роста стоимости акций прибыли этой компании являются то что в Европе это основной строитель 5G сетей также они работают в Японии ну и Поскольку остальные компании пока еще как не очень э -э, активно работают, ну, вследствие санкций и все такое, э -э, то Ericsson еще и получает прибыль э -э от строительства китайских сетей. То есть вот эти три направления для нее э -э, очень активны и, скорее всего, дадут рост. Так, э -э, аналитики ждут э -э, стоимость акций в районе 15 долларов. Еще две компании от аналитиков БМО «Капитал», компания Trox, компания «Горнодобывающая», специализируется на металлах. Металлы такие, как «Циркони» и «Титан», используются ну, в химической промышленности, различных там краска, бумага, пластмасса и так далее. В общем, много где. Выручка компании за 2020 год увеличилась на 13,6%. И дальше аналитики видят развитие. И стоимость акции видят в районе 23 долларов. Ну, сейчас 18.35. И, в принципе, тренд восходящий. Поэтому все возможно. Компания Netflix от Аналитиков БМО Capital видят ее на уровне 700 долларов. И драйвером для этого они считают то, что компания повышает стоимость подписки. Несмотря на то, что, скорее всего, в следующем квартале будет отток абонентов. Но это нисколько не скажется. А компания все равно продолжит зарабатывать. Порядка там, 200 миллионов платных абонентов. И отличные хиты, которые там, очень большие просмотры и аналитики вот едины во мнении, что компания будет расти и на уровне 700 долларов ее можно будет увидеть. А, еще одна компания Картева сети VA от, Capital, от аналитика BMO Capital, компания сельскохозяйственного направления от отделилась от химического гиганта DuPont, компания <связывая> с капитализацией 30 миллиардов долларов. И она крупнейшая в сфере агротехов. Аналитики прогнозируют, что спрос на семена и различную такую продукцию будет увеличиваться, в связи с чем и будет увеличиваться доходность этой компании. И в целом эту компанию видят в районе 48 долларов. Сейчас она 43.90 и стучиться в сопротивление, но думаю, что, наверное, готова пробить, потому что тренд восходящий и тем более сезон не за горами, и сельскохозяйственная компания должна выстрелить. Аналитики OpenGamer выделяют две компании. Team, Team – компания, которая предоставляет платформу для соединения работников в одну сферу, ну то есть где бы они ни находились, такая платформа, которая позволяет им продуктивно работать. То есть, соединяет удаленные офисы, превращает в команду. Вот. Компания получает доход от подписок и в течение последнего квартала добавила порядка 12 тысяч новых клиентов. Всего, в принципе, у нее порядка 200 тысяч клиентов. Компания активно растет. За По результатам второго финансового квартала она выросла аж на 22% и последовательно эта цифра такая и остается. И аналитики видят стоимость этой акции в районе 300, 350 долларов. Сейчас она 243. Тренд тоже восходящий. Ну, в принципе, все возможно. Так, ну и по цифрам, ну, только вот в рентабельности минус. Ну, это скорее всего может быть просто. Ну, по продажам, по продажам она отличная. Компания Tuffin. Компания работает в кибербезопасности, в области кибербезопасности. Прошлой зимой она упала достаточно сильно, но затем постепенно выбиралась из этого провала. И последний квартал отчет прибыль увеличилась в три раза, что в общем очень впечатлило и аналитиков, и всех остальных. Компанию ждут на уровне 22 долларов, и это в принципе компания по силам. Так, и э, напоследок две компании, которые э, из э, разряда Penny Stocks, компании до 5 долларов, которые могут взлететь, и это, естественно, биотехнология э, SN, CNSP. Pharmaceuticals, компания, которая работает в сфере борьбы с раком, у них несколько препаратов, которые находятся на первой и на второй фазе, и аналитики в течение 2021 года прогнозируют целевую стоимость акций в районе 10 долларов. Сейчас мы видим, что 3.36 и это значительный рост. Но это такие венчурные что ли, инвестиции. И компания Life. Компания работает в области легочных заболеваний. И у нее тоже тестируются два аппарата, препарата. И аналитики видят цель акций в 15 долларов. Сейчас 5,54. Ну, эти две компании, конечно, по цифрам они далеки от идеала, постольку, поскольку это биотехнологии и а, подходят под penny stocks. А, вы знаете, что такая есть стратегия. Приобретаются акции до 5 долларов. Ну, и они а, потенциально могут принести иксы. Ну и также называют еще венчурными. Так, ну что ж, на сегодня... Вернее, на этой неделе аналитики обращали внимание на эти компании. Компаний, конечно, было чуть больше, но эти более-менее те, которые можно посмотреть. Вот. И надеюсь, что они принесут вам неплохой профит.